При работе с графиком важно анализировать объемные накопления непосредственно в свечах того таймфрейма, на котором вы торгуете и принимаете решение про вход в сделку. Клавишей F активируются и деактивируются данные объемы. Клавишей C. Мы можем включить непосредственно кластерный график и посмотреть более детализированную картину, нажав кнопку «Развернуть кластер». Здесь мы будем четко видеть количество контрактов на покупку на продажу и непосредственно крупные кластера. Мы также можем поставить сигнал, например, если нас интересуют вот такие ситуации. Установки, кластер тик, сигнал на количество кластеров. Можно поставить 2, 3, 4. И автофильтр, для того, чтобы не подбирать данные объемы вручную. Также мы можем активировать дельта-фильтр клавишей B либо же галочкой. Синяя у нас в данном случае покупки оранжевые продажи. Также очень полезная функция это группировки кластеров. Если здесь более детализированная картина и плохо видно, мы можем Поставить, группировать кластера с шагом цены 4. То есть минимальный шаг цены умножается на значение. Установить и загрузить. И теперь мы видим более четкую, понятную картину, где прошли максимальные объемы в каждой свече. Всем хорошего дня. Пока.